И всем привет, ребятки! С вами на связи как и всегда важная покорнишествуемая вандастера Пирмафф. Это игра под названием Super People. В данном видеоролике мы с вами рассмотрим, почему же в игре у начинающих игроков нет крафта, нет материалов для крафта и также небольшой бонус для новичков. Поехали. Не хочу затягивать данный видеоролик, поэтому расскажу вам вкратце и подробно все внятно. В общем-то, дело в том, что Ребятки, которые новички, они когда скачивают игру, устанавливают ее на компьютер, впервые заходят в игру, принимают все условия. От разработчиков им поступает вопрос, вы играете впервые в эту игру или же нет. И естественно большинство, так как они играют впервые, выбирают пункт впервые. И разработчики игры Super People, в общем-то, позаботились о том, чтобы новичкам не было тяжело в самом начале. То есть им нужно обрести пятый уровень в игре для того, чтобы открыть доступ к к крафту к наковальне, к всем материалам которые там находятся к капсулам в общем для того чтобы открыть пятый уровень вам нужно всего лишь на поиграть как только вы получаете пятый левел в игре у вас открываются все эти функции поэтому ребятки большинство когда заходит в игру они играют первые пять там три пять матчей да они заходят ко мне на стрим спрашивает Ванюк, а почему у тебя есть наковальня, у меня нет, почему у тебя есть крафта, у меня нет, а почему у тебя есть чертежи, а у меня их нет, а почему есть капсулы и прочее, прочее, прочее. Вот такие вот дела, вот такие пирожочки, друзья мои. Так что играйте и открывайте. И если вдруг ты хочешь пройти этот этап, то когда ты установил игру, если ты новичок и ты в нее не играл, все равно выбирай тогда пункт, что ты уже играл, и у тебя будет все открыто на самом. В начале. Ну и маленький бонус, о котором я уже говорил в начале видеоролика, это небольшой лайфхак для новичков, потому что большинство новичков не лезут в настройки игры, и они, возможно, не знают, как это включить. Ну а перед тем, как мы начнем, ты, естественно, прожми Лукачанский, напиши коммент, помог ли тебе данный видеоролик и поделился ли ты с друзьями вообще, братан. Подписался ли ты на этот канал, придешь ли ты на стримчик, потому что я жду именно тебя. Итак, небольшой лайфхак для тех, кто не любит колупаться в настройках игры. О графики я уже говорил в видосе, который я оставлю в описании, но а есть небольшой такой э, вклад в развитие нашей с вами игры, в наш с вами геймплей. Э, собственно, есть такая вкладочка, она называется геймплей. Если вы сюда перейдете, то вот здесь вот вы ребятушки найдете такие полезные опции, как смена цвета перекрестия, режим стрельбы, в общем-то все вот это дело вы можете здесь почитать и настроить но я вам хочу подчеркнуть всего лишь один пунктик который немало важно по помогает нам в игре качественно отыгрывать при условии если есть все-таки какие-то лесенки до да, вокруг нас и мы хотим быстро закарабкиваться не нажимая лишний раз на кнопочку f Итак, мы листаем в самый низ и ищем автоматические всяческие штучечки использования автоматическое использование лестниц вот эту вкладочку друзья мы включаем применяем и всякий раз когда вы будете подходить да вот где есть препятствия где есть лестница к лестнице вам не нужно будет лишний раз нажимать эту кнопку f а вы просто подойдя к ней начнете автоматически карабкаться я не знаю зачем они это сделали э, типа в ручном режиме можно было дефолт сделать сразу автоматом но Таковая уж установка наших с вами разработчиков. Я надеюсь, что данный видеоролик помог успокоить твои нервы, и ты понимаешь, что на верном пути. Ну а с вами был на связи ваш покойнейший стример, Иван Дездрапермэп. Не забывай про Лукачанский, подписку, ну и рассказ друзьям. Жду тебя. В супер Пепла. Пока. Почему же в вашей игре Супер Пепл нет крафта, нет видео... Материала, которые можно было бы запилить, дурак. <смех> <смех> Ладно, бонус ко всему этому ответу. Блин, короче, идите вы в жопу. Все. <смех>